Есть ли клеветники среди верующих людей? Полным-полно, скажу я вам. Среди так называемых верующих полным-полно клеветников. И мы говорим о том, что знать же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут клеветники. Есть тонкая грань между клеветой и обличением. Человек, который клевещет на другого человека, он либо говорит то, чего вообще никогда не происходило с этим человеком, либо он берет какие-то прошлые грехи, за которые Господь уже простил того человека, и он клевещет на этого человека. Это задача врага делать так. И цель клеветника – это поднять свой рейтинг, чтобы... Также не просто свой ревнинг поднять, а еще чтобы как бы свое самоутвердиться что ли. Показать какой серьезный верующий я увидел там что-то в человеке, я там его как-то сейчас, сейчас как обличу его. В то время как тот человек уже давно решил все эти вопросы с Богом, он уже давно исправил эти пути. Но клеветник... Ради своего своей какой-то выгоды он будет клеветать, чтобы поднять свой рейтинг. Человек Божий обличает другого верующего или неверующего с целью, чтобы вылечить этого человека, чтобы помочь человеку исправить его пути. Чтобы человек не попал в ад, а не чтобы поднять свой рейтинг как это делают клеветники. Я могу рассказать вам на своем примере, мне один клеветник написал письмо, как он нарыл на меня информацию о моей старой жизни, за которую Иисус Христос давным-давно меня простил. Но этот клеветник решил поднять свой рейтинг, и он написал мне письмо, что он знает, как я жил раньше, Но он не знает, сколько было пролито слез, и сколько мне пришлось пострадать за то, что я делал раньше. Этот клеветник хотел поднять свой рейтинг. Он не хотел мне помочь, потому что Иисус Христос это сделал раньше. Так вот, знайте, что клеветники Царствия Божьего не наследуют клеветники они постоянно будут преследовать детей божьих и они будут придумывать на них всякую разную клевету либо они будут э, вспоминать какие-то прошлые грехи за которые Иисус Христос этих э, детей божьих уже простил такие клеветники царства божьего не наследуют клеветники будут гореть в аду поэтому исследуй себя, и если ты клеветник, то ты Царствия Божьего не наследуешь. Покайся сегодня, исправь свои пути, найди Господа Бога и слушай внимательно, что Он тебе будет говорить. И когда Он тебе скажет пойти обличить человека, то делай это в кротости и с любовью, чтобы помочь этому человеку, чтобы этот человек исцелился и исправил свои пути а не чтобы поднять свой рейтинг, а не чтобы показать какой-то серьезный верующий, как ты можешь обличать других людей. Исправ сам свои пути, и да благословит вас Господь наш Иисус.